Всем добрый вечер, делимся с вами последними новостями касательно мира танков. Футбольное событие форума. Ответьте на вопрос, получите удачу, идет в настоящее время и закончится 18 декабря в воскресенье. Заходите в наше обсуждения в Steam, чтобы получить возможность выиграть приятной награды. Бойцы, мы знаем, что многим игрокам World of Tanks, которым нравится бронетехника и захватывающие сражения, также нравится и футбол, в такой же степени это касается многих членов нашей команды. Ни дня не проходит без обсуждений последних матчей и прогнозов на предстоящие. Именно поэтому мы решили запустить специальное событие на форуме, в котором вы сможете применить свои познания в футболе и заработать полезные награды World of Tanks. Как это будет работать? Событие сообщества Steam продлится до окончания Чемпионата Мира 18 декабря 2022 года. Во время Мундиаля... Мы создадим несколько специальных тем в разделе «Общие обсуждения» в обсуждениях World of Tanks. Темы будут только на английском языке. В них вы найдете простые вопросы об одном из предстоящих матчей. Например, мы можем попросить вас угадать, сколько желтых карточек или пенальти будет в матче. Ответ нужно дать до начала матча. Мы будем следить за стартовым свистком. Все ответы, отправленные позже, приниматься не будут. Игрок может отправить только один ответ, зато в нескольких темах. Отредактированные комментарии не принимаются, кроме того по-прежнему будут действовать обычные правила обсуждений, поэтому, пожалуйста, будьте бежливы и уважайте друг друга. Комментарии, нарушающие правила обсуждений, могут быть удалены или исключены. По завершении матча мы проверим все сообщения в теме и выберем те, в которых был правильный ответ. В этой же теме мы разместим сообщения с некими победителей, которые получат свои награды через несколько дней. Что насчет наград? Все, кто даст правильные ответы, могут рассчитывать на личные резервы, снаряжение, декали на футбольную тематику и даже дни танкового премиум аккаунта. Обратите внимание, мы начислим игровые ценности на аккаунт, связанные с вашей учетной записью в Steam. Где найти эти темы? Вы можете найти их в разделе «Общее обсуждение» в центре сообщества World of Tanks. Мы также добавим ссылки на темы ниже, как только они будут созданы. Первая тема, 3 декабря 2022 года. Делайте свои прогнозы на матче Чемпионата Мира 2022 и получайте награды. То есть это событие на тему футбола с раздачей наград. И ниже, как мы вам зачитали, описаны условия, как в этом участвовать. Кому это интересно, участвуйте. Надеемся, кому-то это понравится. И на этом у нас все.